Ну вот, парник один отбил чуть раньше. Уже высажена рассада. Вот такая вот какая-то штука. Чтоб прямых солнечных лучей не было. Здесь тоже. Здесь нет. А здесь вот, от солнца. Низ сейчас еще пробиваю рейками придавливаю чтобы не рвало и этот торец тоже зашью ну и соответственно третий парничок они у меня небольшие 6 на 3 3 парника, 6 на 3 и в полный рост на вытянутую руку как-то так речки нарезал Мужики, всем привет! Ну что, давайте в этом видосе отойдем от темы железяк и покажу какой станочек, я не знаю, как его назвать правильно, циркулярка, да, для распиловочной, я без понятия как они правильно называются. В общем, для того, чтобы дядю никакого не просить, нарежь мне там штапиков нужного размера. В общем, сделал себе из обычной торцовки, ну, как обычной 210 диск 24 зуба Не переживайте мужики, я ее отключил <свят> Поэтому вот так вот смело И берусь а, Значит Торцовка, ну я покажу Это она самая большая, что я нашел Она в стоке Будем так говорить, да, в ручном режиме Берет 75 -ку. Вот. Ну, С учетом того, что я Прикрутил вот на старый Какой-то квадратный такой стол Был она как раз таки там толщина захавала сколько-то короче пятидесятку берет спокойно короче распускаю о, вот такие о, обрезки для того чтобы парник внутри оббить полтора на полтора поставил обычное правило пристегнул вот как все устроено опилки собираются в кастрюлю вот уже в мешке тут насобирались раз высыпал я вчера работал сегодня там еще лежат сейчас нарежу, чтобы его потом убрать давайте распущу и посмотрим снизу как я все это дело просто сделал здесь у меня включатель-выключатель -выключатель для удобства дабы не бегать с вилкой в розетку вот, как-то так станина это с моего отрезного станка который ну, по металлу вы поняли просто он снимается убирается ставится сверху давайте пеленем что ли Ну вот, друзья, доска распущена. Полтора на полтора. Вот, как-то так. А вот и тракторишка. Трудится тракторишка. Вот такие дела. Очень-очень помогает. так ну отвлеклись немножко всем в общем давайте сейчас доски скину переверну и посмотрим что там как снизу у меня так ну а снизу у меня все очень просто вот такой вот конус скрученный из я не знаю тут миллиметра на 4 фанерка вот так примитивненько сделаны вырезы под торцовочку так чтобы винты не мешались кусок старого и мешковины какой-то степером прибитый вот и все опилки большая часть собирается в кастрюлю ну конечно что-то вылетает здесь это и было варено давным-давно вот так ставится сверху стол все работаю с деревом убирается это убирается ставлю отрезной и работаю с металлом очень удобно. Итак, торцовка у меня вот такая. Не знаю, видно, не видно. Я думаю, видно. Я ее взял при шайбами Очень много. Прикрутил. И все, выставил на самый низ. Здесь зажал полосой двигатель не опускался вниз все ну, перед, перед этим 90 там выставил как надо здесь здесь. в общем отлично дальше провод от нее здесь у нее фиксатор такой специальный можно было и пластиковым и стяжкой зажать кнопку главное чтобы кнопку зажать и второй провод мужики вот он который идет на включатель то есть мы ее сюда включаем здесь, понятное дело, да, провод этот соцельный. Один идет соцельный и выходит край сюда. Другой провод, да, жила провода идет сюда на розетку. Вот. Мы ее разрезаем, одну жилу, на одну розетку и на другую сторону розетки прикручиваю. А выключатель, соответственно, на два конца. То есть, выключатель прерывает цепь вот этого провода. Я не знаю, как это объяснить. <смех> Я думаю, кто в теме, тот поймет, как все просто сделать. Дабы не бегать каждый раз с розеточкой. А кнопка-то все-таки там снизу. Вот, сделал вот такую штуку. То есть, никаких проблем. Включить, выключить. Как-то так. Все очень, мужики, просто. Ну, в принципе, напилил уже. Хватит мне. Обить внутри парник от вот этой белой тканью, которая вот от жары. Можно вот это убрать, а это занести обратно в мастерскую и поставить отрезной. Как-то так. Такой короткий видосик. Я не знаю. Может кому-то пригодится насчет вот этих вещей. Очень удобно. Очень удобно. Вот такие дела. Ладно, с вами был Санек. Итак, много наболтал. Всем пока. Еще увидимся. Ну вот и все. Станину освободил. Можно теперь ставить отрезной по металлу. Все на месте. Можно работать дальше.